Так, для снятия патрубка на воздушный коллектор, коллектора, понадобится бита т 30 Toxic. Такого вида, такого вида, кому как удобно, такого вида. Откручивается 8 болтов. Раз, два, три, с этой стороны 4, 5, 6, 7, с этой стороны 8. Два держащих 9-10 И три вот этих На заслонку Раз, два И вот тут самый неудобный Третий Сюда битой не подлезешь Сюда надо брать какой-то торксик Как можно короче Рычаг чтобы был Потому что к нему Вот так Подлазить довольно таки проблемно Все, полосу когда будете откручивать вот этот болт, страхуйтесь. Я обычно делаю так. Подкладываю тряпочки на случай, если болт рухнет, чтобы он рухнул, у него развал двигателя. Потому что он тяжелый, его можно пальцами не словить. Вот такой нюанс. 8-10 болтов, 13. Про вот этот я ошибся, сказал по инерции. Его не трогаем на клапан EGR. Вся трудность в чем? Чтобы снять его и не снимая трубки, вытащить Для того, чтобы вытащить аккуратнее было, вот. тут он ходит без проблем. Вставляем вот сюда отверточку и аккуратненько отжимаем. Зайди сюда. Чтобы вот эти вот шпеньки вышли с зацепления. Вот таким образом. И, соответственно, аккуратненько все вынимаем. Многие спрашивают насчет вот этих прокладок, менять их или не менять. Эти прокладки, я считаю, неубиваемые. Я снимаю коллектор уже порядка 10 раз, и никаких проблем у меня с ними нет. Просто я их, естественно, всегда при постановке протираю все тряпочками заново. Вынимаю, протираю тряпочками и вставляю. Всем спасибо.